Привет, девочка, что с тобой случилось, почему ты плачешь? Понимаешь, я все слила на фьючерсах. А сколько у тебя было, что ты так сильно расстроена? 20 долларов. А почему ты так плачешь, зачем тебе нужны были эти 20 долларов? Понимаешь, всех моих подруг парни пригласили в ресторан, а меня никто не позвал, я подумала заработаю и сама пойду. Смотри, у меня есть идея, у меня есть 100 долларов на фьючерсах и я готов тебе помочь. Я зайду на 100 долларов, попробую заработать 50 долларов за 10-20 минут. И если заработаю, мы с тобой пойдем в ресторан. Как тебе идея? Ну, это очень большие риски. Я понимаю, но мы с тобой познакомимся. Как ты рада такому знакомству? Давай попробуем короче ребята вы должны понимать то что это реально большие риски если хотите нормально торговать смотрите мои предыдущие ролики там где мы торгуем с ноутбука а сейчас это просто развлекательный контент и я знакомлюсь с такой красивой девочкой и мы пойдем с ней отдыхать поэтому моя задача за 10 минут не облажаться и заработать 50 долларов чтобы тебя развеселить сегодня у меня такая идея я буду торговать в обе стороны использовать режим хеджирования ты знаешь такой режим не пробовала. Короче, объясняю. Это когда ты торгуешь в обе стороны и если хорошая волатильность на монете, ты можешь забирать и сверху плюс, и снизу плюс. Но главное, чтобы была волатильность в коридоре. В общем, я дома уже смотрел, есть неплохая монета Эфир Классик. Она вроде как волатильна. Я думаю, это видно сразу с графика, да. потому что она так колбасится. Так, Поэтому да. я возьму, перейду в режим настройки и в настройки позиции я возьму режим хеджирования. Так я смогу открыть сделку и в лонг, и в шорт. Чтобы мне заработать максимально быстро, я возьму 50-е плечо, главное, чтобы мне тут, да, 50 тысяч долларов нам дают поставить, но мы будем торговать на более мелкие суммы. Поэтому прямо сейчас я беру 50% от тех денег, которые у меня есть, беру, открываю лонг позицию и на остатки, тут главное действовать быстро, чтобы меня не размазало, открываю шорт позицию. И теперь у меня, по сути, открыто две э, позиции. Одна лонг, вторая шорт. Только я так понял, то, что я открылся по-лимитному, поэтому меня не исполнило. Поэтому надо отменить быстренько и открыть шорт-позицию. Э, Беру, вот так вот ставлю и открываю шорт. Все, я поставил. Осталось у нас на балансе, по сути, я так понимаю, ничего или что-то осталось? Нет, ничего не осталось. Нет, осталось. Я так понял, что я не открыл позицию. Короче, у нас открылся шорт. Иначе нам нужно открыть лонг на остатки. Поэтому открываю прямо сейчас. Так, недостаточно маржи, окей. Поэтому немного изменим этот вот ползунок. Все, открыл. На балансе осталось 3 доллара. И у нас открыта, я так понимаю, опять же, одна, почему-то, блин, одна позиция. Надо, чтобы вторая открывалась. У нас не только размещение, нужно, чтобы по рынку открывалась эта самая позиция. Поэтому опять отменяю. Из-за того, что я немного переживаю, я, видимо, не рядом с такой замечательной женщиной, с которой мы собираемся идти, я немного неправильно открываюсь. Но ничего страшного, я думаю, я с этим справлюсь. У меня открыто теперь две позиции. за того, что я немного затупил, у меня теперь две позиции находятся в небольшом минусе. Но это не так страшно. Теперь моя задача просто ждать. И когда одна из позиций даст хотя бы 10-20 долларов плюс, я закрываю, усредняю первую. И этим самым закрываю первую быстро. Только я так понимаю, когда мы тут будем зарабатывать нам на ужин, меня заедят комары. Как ты думаешь? Это будет больно, потому что меня уже покусали. Меня тоже. А почему ты находишься в лесу, а не где-то в городе, например? А тут спокойно, и комары едят, друзья почти. Да, тут очень много комаров, но, тем, но это нам не мешает с тобой знакомиться. Как тебя, кстати, зовут? Лиза, а тебя? Меня зовут Макс Бокс. Ты, например, занимаешься тоже трейдингом, я так понял? Да. И как у тебя результаты? Честно говоря, пока не очень, но я стараюсь и не сдаюсь. Молодец, рано или поздно все получится. Одна сделка у нас горит в минус 10 долларов, а вторая пока приносит всего лишь 6 долларов но это не так страшно нам главное подождать когда все опустится мы усредняем и быстро забираем главное чтобы у нас не пошло быстро вниз движение или вверх нам главное что усреднить волатильность ребята если хотите забирать скидку на торговые комиссии на бинате ссылка где будет под видео, в описании. в описании? Конечно, в описании. Там 20%. А это какая скидка? Какая-какая? Это хорошая, это самая большая. скидка. Да, я согласен. Блин, как же мне комары тут закусали. Хочешь, я подарю тебе листочек? Давай будем, как в детстве, оплачивать ими счет в ресторане. Хорошая идея. Как ты думаешь, у нас возьмут в качестве оплаты листочки? Мы придем и скажем, а скажите, зеленых листочков сколько в вашем счете? Такие, с вас 20 рублей, а вы тебя а в листочках принимаете. <связывая> ну а дальше мы начали уже искать другую монету, потому что думали, что эта монета будет неволатильная. Но тут смотрите, Ты что произошло. Ого. Ого! Короче, ребята, 40 баксов дает сделка. Охренеть, как так-то? Короче, закрываю по маркету. Плюс 40 долларов мы просто стояли, <связывая> искали какую-нибудь другую позицию. И тут уже плюс типа 40 баксов с этой сделки. Ну и. Сейчас самое такое стрёмное, потому что придется усреднить шорт. И если сейчас цена не откатит, мы никуда не пойдем. Мы просто потеряем 100 баксов. И будем плакать вдвоем. И будем плакать вдвоем. Не, потому что да, по-другому тут, подожди, я вроде позу, а я открыл или не открыл? Да, открыл. Да, мы словили то, что хотели, первый импульс. Но сейчас нам надо, ого, смотри, как стрельнуло. Чтобы хотя бы цена, мы 40 баксов забрали. Чтобы сейчас хотя бы цена откатила до нуля. Угу. Ой, что-то, что-то я уже начинаю нервничать. А покажи график. Мне кажется, она пробила уровень. И может быть, может есть смысл надеяться на ретест сейчас, нет? Фу. Не знаю. Пока, ну вот видишь, она пробила уровень. Ну, будем, будем надеяться. Мы только тут поставили сколько? Минут 5-10. Пока минус 43 доллара. Я предстояю сразу поставить Предлагаю поставить сразу тайк профит. Типа на 33. Сколько там? Или 34? Это оно, подожди, что ты не понял. Мы зашли 33 900, а сейчас цена 34 200. Ну, Нифига себе. Ну, это с усреднением даже, у нас... да. Короче, 33,8 это плюс 25 долларов. Угу. Я думаю, пускай вот так вот стоит. Если откатит, все окей, если не откатит, ну тогда будем плакать вместе, потому что система даст сбой. Потому что мы пришли, понятно, мы могли попасть, когда там волатильность. Угу. Но, тут но, но как, тот, как, как. как пришли... Если нам суждено, как вас Елизаветка-таблетка, то мы с вами пойдем отдыхать, чилить. А если не суждено, то получается, я потерял 100 долларов за видик. Я хочу тебе сделать подарок. Но я думала предложение. Не, подожди. Я дару тебе яблоко. Спасибо. А на кислое? Я не знаю, можешь попробовать. Комаров, спасибо, поел Очень Кто спонсор этого видео? Ну а спонсор сегодняшнего видео Платформа Waves Exchange Стейблкоины на понятное время всегда нужны Тут и как ни крути Портфель криптоинвестора без стейблкоинов Это что-то такое дикое, что-то непродуманное Стейблкоины это наша возможность Иметь в запасе определенную стабильную сумму денег Для каких-либо дальнейших инвестиций И для определенной страховки Но оставлять стейблкоины просто так лежать без дела Тоже дело такое неправильное стейблкоины не растут, а крипта все-таки должна расти. Поэтому не стоит терять возможности инвестирования в выгодные пулы, такие как на Waves Exchange. Есть большая вероятность что стейблкоины в скором времени станут полноценными платежными средствами, это понятно, но стейблкоины лишены какой-то центральной сладости криптовалют, это возможности заработка. При этом инфляцию никто не отменял и соответственно каждый уважающий себя криптан ищет возможности не стать жертвой ошибок Байдена. Однако сразу появляется вопрос, откуда такая жирная доходность если в сша доходность по депозитам не превышает даже 5 процентов ни для кого не секрет что предоставленная ликвидность летит прямиком к трейдерам на Waves Exchange, где постоянно происходят болни от которых биржа неплохо так зарабатывать понятное дело то что риски есть всегда но почему бы не выбрать самый лучший способ из всех возможных зарабатывать на пассиве на Waves, да еще до 120 процентов а во время мирового кризиса мне кажется это вообще просто пушка однако ребята не забывайте то что все стейблкоины нельзя держать в одной корзине у вас должны быть разные ячейки где-то держите здесь немного, где-то здесь где-то стейкайте с процентами можете занести еще сюда стейкать до 120% процентов api в общем всегда помните о рисках и не храните все яйца в одной корзине я От... думаю, мы тут блин уже минус 51 я думаю, мы быстро придем чик чикс и ютубчик чикс и у нас просмотры чикс короче все можно отдавать телефон и уходить в закат а телефон ты кому отдаешь? можешь а? отдавать телефон и уходить в закат а меня взять? Пошел в Так закат. мы только познакомились. Блин, вот был бы тут график вот такой вот волатильный. Мы бы уже думали ну, вот если бы хотя бы вот в этом А сколько мне были? надо? 33.8, да? Yeah. То есть мне надо, чтобы час-пятиминутка тупо откатила. Будет такое или нет, вопрос интересный. Но у меня-то так-то тут запаса немного. Если кто-то не знает, на фьючах есть такое понятие, как цена ликвидации. Я так понимаю, девочка, ты когда на 20 долларов траховала, именно ликвидировалась. Этот. Просто у нас ликвидация 34.700. 35. А это довольно-таки близко. То есть если... Примерно столько же, сколько и откат. Е... Ну да. Типа 50 на 50 сейчас тут. Если вам нравятся такие видео, что надо сделать. Поставить лайк, колокольчик, подписаться и в комментариях еще О, написать ох, классное кстати. видео. Кстати, да, получается так. Слишком много действий каких Нормально. Нормально сойдет. Пойдем расплачиваться листочками. Ну, если сейчас эта сделка нас сольет, то мы да. Будем собирать вот эти листочки. На чаевые. <laughs> На чаевые. Можно закрыть и минус, и просто найти другую монету. И просто поискать фалатин. А если она сейчас упадет? Да, такой может быть. Ну вот, все, Терпи. Не люблю я такие Шти. видосы, потому что они набирают много просмотров, но по факту торговля тут -то тупая получается. Шаришь? Я понимаю, но у смотрят. меня чисто обычная торговля и мало смотрит. Да, ребята, поэтому смотрите толковые ролики, ставьте на них больше лайков, а то на этих видосах я немного волнуюсь, переживаю. Короче, у нас пока сделка на ноле, можем закрыть в ноль, но это надо делать, решать быстро. То ли надо подождать и закрыться там в плюс 10 долларов, и мы тогда план выполняем. Давай подождем. Ты смотри, уже плюс 4 было. Было пару секунд назад. Блин, просто реально переживание. 47. Да, вот, видишь, смотри на график, что происходит. Я не понимаю по цифрам. Ой, 14 баксов. Все. Закрываюсь. Все, не нервничаешь, отлично. 149. 149, хватит нам? Хватит, мы не будем сейчас идти до круглой цифры, чтобы там ликвиднуться. 13, Она сейчас походу 33... И 8 будет, то есть я поспешил. Ну, я очканул, я Нет, согласен. Нет, ты видишь, что, ну, О, фоб... все... О, ну, хорошо. Короче, ребята, цель мы выполнили. Теперь мы пойдем. Какой рейтинг пойдем? Цель мы выполнили. Я думаю, да ну нам этот ресторан, давай лучше отдадим в какую-нибудь благотворительность. Но быстро же заработали, легкие деньги, надо легко с ними расставаться. Идея классная, я тебя полностью в этом поддерживаю. Теперь нам нужно выбрать, кому же отправить 50 долларов. У тебя есть какие-нибудь варианты, например? Ну давай сейчас зайдем в инстаграм, найдем. Если бы мы сейчас немного подождали, 33 600, мы бы заработали еще долларов 50 сверху. Но кто ну, кто знал. видишь, у тебя терпения немножко не хватает, ты уже был готов выйти, вылететь. Да. Не, я просто и так мы уже долго стоим, меня уже тут все закусали. Короче, ребята, мы еще буквально через тут 3-4 минуты могли забрать на 50 долларов больше, но я уже стою, у меня полностью всего закусали. Я нашел в инстаграме пост у 11-летней Илоны. Из Гродно ДЦП третьей степени. Девочки нуждаются в специализированной коляске. Здесь у нас есть все реквизиты, куда мы можем это все перечислить. Я решил вам уже не показывать сам момент перевода с Binance на карточку. Думаю, все это понимают. То ли Change, то ли P2P. Но это все понятно. Поэтому я сейчас беру через свой банковский счет. Э, вожу лицевой счет, который нам нужен. Получается, тут 5 рублей по умолчанию стоит. Мы будем жертвовать примерно 120 рублей. Это белорусских рублей. Это примерно те самые 50 долларов. Поэтому я прямо сейчас нажимаю. Вот те самые 46 долларов, давайте если 46, значит добавим, то есть 130 рублей, чтобы уже было честно, то есть сколько заработали, столько и отдаем. Получается вот, ровно 50 долларов к списанию, потому что курс э, равен э, 2,6 бин. Поэтому дальше нажимаю кнопку оплатить, выводил, короче, все коды, сейчас у нас идет подтверждение. Отлично, ребята, мы с вами заработали 50 долларов, познакомились такой вот замечательной девушкой. Надеюсь, вам видео понравилось. Конечно, мы вечером тоже куда-нибудь сходим, но думаю, тоже все-таки, ребята, так тоже надо поступать, правильно, да? Да. Да, и неважно там как бы бабки, а что бабки, не решают. Ты сходил в ресторан, похавал этот пожелудок, а так ты сделал кому-то что-то приятное. Плюс вышли, покормили комаров, вот так вот даже пообщались, оказывается прикольно. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, уведомления, комментарии. И давай, как я свои заканчиваю. Всем удачи, всем профита и всем пока. И всем пока.